Девки в озере купались, ключ от трактора нашли. Целый день они катались, даже в школу не пошли. Да-да! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть фарминг симулятор 22 й Да-да, 22 й симулятор уже вышел, релиз у нас сегодня. И я спешу поделиться с тобой самой актуальной информацией. Посмотрим сегодня на геймплейчик, покатаемся на машинках, пройдем режим обучения, расскажу о нюансах, о самых стартовых моментах, элементах и так далее. А ты пока смотришь, не скупись, пожалуйста, поставь авансом лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну и взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными крутыми видео по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как FS22 и не только. Ну, а мы, конечно же, начинаем! Давай уже начнем совершенно новую карьеру, выберем себе новое сохранение и начнем карьеру с э, самого легкого уровня, а именно он называется уровень обучения. Обучение будет происходить на карте Elmcrick. Между прочим, обзор по этой карте есть уже на моем канале, все находится в плейлистах под данным видео. Переходи, смотри, приятного просмотра. При входе в игру, ох, интересная какая система, нам предлагают кастомизировать своего персонажа, да, ребятки, не просто кастомизировать, а даже с выбором цвета кожи можно смотрите, не только поменять внешность ему, да, внешний, как говорится, облик мужчина-женщина, а даже поменять цвет кожи, это определенно ребятки, плюс, мне эта фишка уже нравится ну давайте подберем себе какой-нибудь типаж, в принципе, я себе стилистику подобрал, я, наверное, выберу себе стиль вот такой, у меня уже, кстати, он здесь подобран, очень хорошо, что игра запоминает твои текущие настройки, которые ты уже Вносил в эту игру Осталось мне ему только очочки надеть да все А, еще перчаточки, посмотрите, футболка, ботинки Все уже, как я и настраивал Так, перчаточки давай оденем Для того, чтобы можно было работать И защитные очки Вот такой вот типаж нашего персонажа Давайте подтверждаем Добро пожаловать в фарминг симулятор Не хотите ли начать краткий обзорный тур Это позволит вам ознакомиться с азами игры Конечно же, ребятки, хотим Мы для этого, собственно, здесь и собрались Сегодня, чтобы посмотреть на геймплейчик И возможности этой игрушечки Обзорный тур, слева от вас на краю поля Сидит большой зеленый, стоит большой зеленый Сидит комбайн Подойдите к нему и коснитесь Восклицательного знака рядом с ним В левом нижнем углу находится ваша карта Большой синий ромб указывает где находится Восклицательный знак Ага, давайте-ка попробуем Сейчас найти, так, изменить масштаб и управление Это мне в принципе довольно-таки знакомо Так, смотрим нашу карту, А, все понятно Большой ромб, это та Сейчас, сейчас задача, которая мне нужна А на этой карте, как она отображается с восклицательным знаком, я так понимаю. Все понято, принято. Так, ну что ж, друзья, давайте прогуляемся. есть вид от третьего лица? Нет, друзья, только от первого лица у нас вид есть. Вот она, друзья, ферма. Вот он, Элмкрикта. Наконец-таки я своими ножками... А где... Где мои ноги? Черт возьми! Куда делись мои ноги? Я их, может, дома забыл? Алло! Дайте, верните мне мои ноги. Да, шучу, друзья, здесь, к сожалению, нет никаких ног от вида от первого лица у нашего персонажа. Когда завезут модик, тогда и посмотрим. Так, ну что ж, обзорный тур продолжается. Это одно из полей, которыми вы владеете изначально. А пшеница уже доросла до того состояния, когда можно собирать урожай. Самое время сесть в уборочную машину и взяться за работу. Чем мы сейчас с тобой и займемся. Вау, вот это комбайн, вот это мне нравится. Ты посмотри, какая детализация. Вот это просто шикардос. Не, на самом деле мне нравится, как здесь выполнена техника в этом фарминг-симуляторе. Во сколько я симуляторов фермы не играл, в линейке этих симуляторов техника всегда была на очень высоком детализированном уровне. Ты посмотри, буквально каждый болтик у нас проработан, каждый винтик, так и хочется взять гаечный ключ и расхреначить всю эту машинерию к чертям собачьим, но нет, друзья, сейчас будем работать, так, ну что, залазим в комбайн Комбайнеры, комбайнеры Пришло время поработать Давайте подсоединим сначала жаточку Достоящую да, прямо перед машиной, как повернуть на мою машину Помнят все-таки руки-то, помнят В принципе по управлению, как я посмотрю С момента девятнадцатой фермы Здесь ничего не поменялось Все те же привязки клавиш идут То есть тем людям, кто уже знаком с, ли с линейкой Фарминг симулятора, будет достаточно просто Войти в игру, дальше у нас хорошо Теперь разворачивайте и включайте уборочный Механизм, чтобы жатка начала Вращаться, на джи. у нас значит другой Приспособление, на X развернуть или Сложить, и на B включить Или выкрутить инструмент Так, ну что ж, тут в принципе тоже все принято Понято, анимация, смотрите Вращающиеся детальки, дымочек У нас идет, ты только Послушай этот звук Звучит Техника, конечно же, немножко по-другому Но еще лучше она звучит, когда мы поедем Так, ну что ж, опускаем жаточку И включаем наш комбайн, оп, не получилось А, надо сначала развернуть, ну-ка давай-ка Развернем наш комбайн Подожди, это не разворот, это не разворот комбайна, разворот комбайна на другую клавишу, во! Какие звуки, ты только послушай, такого не было в 19 ферме, смотри, все чикает, все поскрипывает, классно, друзья, это мне а, нравится. А если посмотрим, а вид от первого лица из кабины, охренеть просто, друзья, вид от первого лица тоже очень все обалденно сделано. Вы посмотрите, какое внимание было уделено деталям, все кнопочки, да, офигенно просто выполнены, я уже в принципе могу ехать, ну-ка, если мы поднимем жаточку? Поднимаем, опускаем жаточку, да, вот таким вот образом. Я хочу просто посмотреть про анима анимацию в кабине. Не включается ли у нас какие-нибудь тумблеры? Нет. Так, ну что ж, давай, поехали. Заг заводимся, друзья, заводимся. И теперь мы готовы к жатве. видите машину в пшеницу, можно разогнать и тормозить. Это я все знаю, поехали, управлять будем сейчас машинкой. Вот на, до того маркера всего-то надо доехать. Ну, давай, погнали. Ну что ж, начинаем процесс уборки в фарминг-симуляторе 22-м. Ты слышишь, как шелестит, а? Ты слышишь, как шелестит у нас эта пшеничка? Ай, да красота! Не, классно просто сделано смотрите, как у нас происходит выброс травы просто обалденно, получше, да разработчики сделали, все-таки некоторые элементы уделили больше внимания деталям, и это, ребятки, не может не радовать в новой ферме, обзорный тур, пока все отлично как правило, у вас будет очень много работы, так что имеет смысл обратиться за помощью к работникам, давайте мы сейчас закажем сюда работничка, да у нас в машину садится работничек, который будет трудиться, пока не закончит работу или пока зерновой бункер у уборочной машины не заполнится, вы пока можете заняться другими делами, выйдете из машины отправляйтесь к следующему восклицательному знаку, отмеченному на карте. Ну что ж, пошли. Давай, работничек, работай, пока солнце еще высоко, а мы, наверное, пойдем в другое место. Вот туда сейчас нам надо. Посмотрим, какие же най наймиты в этой ферме. Умные или такие же, как в девятнадцатой? Ну что-то мне подсказывает, друзья, что в этом плане ничего не изменилось. Так, давайте, переходим к следующему заданию. Ох, какой джонник у нас здесь стоит, вы только посмотрите. Ну, модельки, если честно, очень сильно напоминают модельки из девятнадцатой фермы. Да, по качеству его исполнение. Запуск двигателя происходит у нас как... Ай, да балдежный какой звучок-то! Как же он рычит! Давайте присоединим сейчас все агрегаты. Так, задний, передний противовесик. Есть такое дело. И, я так понимаю, здесь... Подожди, мы же не взяли квестик-то! Что нам тут нужно сделать-то? После сбора урожая поле необходимо обрабатывать культиватором. И только после этого его можно будет оп опять засеивать. С этого поля недавно убрали урожай, теперь кто-то должен его культивировать. Садитесь в трактор и цепляйте к нему находящийся сзади культиватор, что, собственно, я уже и а, сделал. Ну что ж, трактор у нас подготовлен, теперь отпустите культиватор и выезжайте на поле, чтобы начать его обработочку. Так, ну что ж, давай мы сейчас это и сделаем. Опускаем культиватор. Подожди, это мы противовес отпускаем. Да, давай культиватор. Опа. И все, мне кажется, можно уже ехать, давай ехай пахарь, посмотрим как у нас произ... происходит здесь культивация да, вот таким вот образом мы культивируем как мы, как мы помним у нас вылетают теперь камушки, да, новая механика вот там вот видите остались, которые будут немножечко снижать урожайность вашего поля, поэтому если ты хочешь получить максимальный урожай, тебе придется эти камушки убирать специальной техникой так, ну что ж, отличная работа, на данный момент этого достаточно, найдите другого работника, чтобы закончить эту а, работу, точнее наймите, ну что ж давайте наймем и сюда тоже работника, вы ведь мы ж богатый фермер, у нас целых 100 тысяч евро, поэтому я могу сейчас нанимать да даже хоть домохозяйку, себе могу нанять на эти деньги. На тап мне предлагают выйти в другую машинку сразу, так давайте перейдем. Культивированные поля можно засеивать, для этого нужна сеялка. Возвращайтесь в трактор и прицепите к нему подходящую, находящуюся сзади сеялку. Ну что ж ей это сесть в машину и кое-то подсоединить приспособление. Ну что ж давайте так и сделаем. Смотрите тоже какой обалденный джонник у нас. Как же хорошо здесь детализирована техника, да и оборудование. Вы только посмотрите на Эту чудо-сеялку, охренеть Ребятки, какое же внимание все-таки было Уделено деталям, все шпунтики Все винтики, покрасочка Смотри, какая просто шикардоснейшая Да, мне определенно, друзья Нравится, зритель, что ты думаешь по поводу Техники фарминг-симуляторе 22 И ее оформления, особенно о звуковом Сопровождении, пиши, пожалуйста, мне в Комментариях, не стесняйся, мы с тобой Все эти дела, конечно же, обсудим Также не забывай, что по фарминг-симулятору 22 У меня на канале вышло дофигища Просто всякой различной интересной информации Информации, переходи, пожалуйста, в плейлист. Все есть в описании под данным видосом. Ну а мы поехали, ребятки, засеивать текущее поле. Так, противовесик, сеялку. Селка, которую вы только что прицепили, уже заполнена семенами. Как только вы закончите, вам придется пополнять ее пакетом с семенами купленными в магазине. Время сеять, поскольку сейчас ав август, единственная культура, на которую можно сеять в это время года, это канола. Из измените тип семян, отображаемый в правом нижнем углу экрана, три раза, пока не выберете канолу. Значок канолы выглядит как маленький желтый цветок. А, затем включите, опустив сеялку и проведите по полю. Ну что ж, тоже принято-понято. В принципе, механика мне достаточно а, знакома, хорошо. Я очень много наиграл в 19 -ю ферму. Так, U выбрать семена, V опустить приспособление B включить у нас устройство. Да, меняем. Так, сеялка у нас уже включена. Давайте мы сейчас поменяем. Раз, два и три. Вот она у нас канола, желтенькие цветочки вот там в правом нижнем углу. У нас возле спидометра, тахометра все это расположено. Так, давайте-ка мы сейчас сеялочку развернем нашу обязательно. Так, Колесико опустилась. саму селку тоже надо опустить, не думаю, зритель, что так просто на самом деле дела делаются, просто у меня уже небольшой скилл есть, да, с прошлой фермы, поэтому мне здесь достаточно все легко дается, и давай ее включаем, все, селка включена, ее также можно открыть, ой-ой-ой, что сейчас было, я только что опустошил сейлку, я выгрузил из нее все семена, но их можно также легко заполнить, нажав просто-напросто на кнопочку R. Видите, наша селка заполнилась, закрылась И мы проделываем ту же самую процедуру Врубаем и погнали! Так, вот Мы видим, сейчас происходит засеивание Этой территории, да, вот по этим вот полоскам Которые сзади, можно это определить Что-то мы, ребятки, похожи халтурим сегодня Мне постоянно говорят, чтобы я нанял кого-то Хотя я хочу поработать сам, черт побери Дайте мне уже поработать, отлично Схватываем на лету, если хотите, можете продолжить Позже сами или нанять работника Как видите, важно знать, какие растения Можно сеять каждый сезон, посмотрите Календарь урожая, чтобы получить обзор Давайте глянем на календарь урожая Сезонность у нас отмечена где-то вот здесь вот, вот по-моему в этой вкладочке, календарь урожая здесь мы можем с вами а, понять что можно сеять, да, сезон посадки зелененьким отмечен, сезон уборки, а, сезон уборки урожая совершенно а, верно, пшеничку мы с вами помните убирали, вот она у нас в желтой зоне и в августе мы ее собираем канола видите в зеленой зоне значит мы можем ее сеять именно в августе и также аналогично со всеми остальными культурками давай сразу же посмотрим пшеница и шмей как же обалденно все-таки сделано, что здесь все сразу сразу же Уже на момент релиза переведено на наш язык Я просто, ребятки, выражаю респектос и уважуху за эту фишечку По-моему, в девятнадцатой ферме у нас а, было с этим гораздо посложнее И значочки, вы посмотрите на значочки, как они просто офигенно раскрашены Мне это определенно больше нравится, чем, как говорится, в предшественнице Так, ну что ж, кукуруза, подсолнухи, это мы все видели Картофель, свекла, сахарный тростник, хлопок, сорга Вот сорга, по-моему, не было, его добавили Виноград добавили, оливки добавили Тополь, трава, спасенная редька, это все было Короче, ребятки, по большому счету у нас добавилось здесь три культуры. Сорга, виноград и оливочки. Техника для уборки которых, естественно, имеется. Так, ну что ж, а мы, ребятки, нанимаем опять наймита. Денежки нам позволяют. У нас все-таки обучающая компания. Да, отправляем наймита. Давай, родной, работай. А сами перемещаемся в совершенно другую точечку. Так, что это такое? Почему халтурим наймит? Ты куда девался? А это значит, что у нас уже наймит закончил работу. Да, видите, он все поле уже собрал. И сейчас, наверное, нам предложит как-то... С этим собранным урожаем разобраться Так, ну что ж, подходим, смотрим Обзорный тур, заполните бункер доверху Или хотя бы частично Вы можете выгрузить его, содержимое в прицеп Запрыгивайте в трактор и присоедините к нему а, Прицеп, ну что ж, принято, понято Садимся в машину и подсоединяем Приспособление, Месси Фергюсон Отлично, отличная серия Кстати, тракторов, давайте, цепляем Тележечку и теперь подъезжайте к уборочной Машине слева и остановитесь Так, чтобы прицеп стоял рядом С ней, выдвинется труба и если вы вы расположились правильно, зерно автоматически начнет пересыпаться Ну что ж, давайте попробуем на N. Ага, вижу, открывается у нас, значит, кузов И поехали, подъедем к этой машине Вот у нас уборочная машина, комбайн наш Сейчас мы посмотрим, каким же образом происходит у нас загрузочка Из одного устройства в другое Так, вроде бы я нормально подъехал, да? Так, сигналка есть? Алло, наймит! Давай уже выдвигай свою трубу! Вы выдвигай уже, выкидывай свой шланг Где ты там? Короче, наймит наш, похоже, благополучно смотался Зарплата закончилась Да, наймит, как говорится, кончился Ну что ж, придется опять все самому делать своими ручками Что, я ровно поставил? Да, вроде бы ровно поставил Прям с первого раза сразу у меня получается Феноменально просто, феноменально Здорово! Пшеница перегружается в прицеп Дождитесь завершения процесса Проезжайте на тракторе с прицепом К новой отметке на карте и коснитесь расположенного Там восклицательного значка. Давайте, давайте, ребятки, ждем. Так, у нас все пересыпалось. Сворачиваем снова наш комбайн. Вообще, сворачиваем ее целиком, его целиком и полностью. А это значит, что из боевого положения мы его а, переводим в нерабочее, все, надо бы по-хорошему еще и жаточку отцепить Ну да ладно, друзья, для обучения, как говорится И так сойдет А следующее место, ой-ой-ой, как далеко нам надо сейчас ехать Ну ничего страшного На хорошей технике любые дали по плечу Так, закрываем наш прицепчик Пока мы едем, заодно и посмотрим на это место Как же здесь все у нас выполнено Тут у нас, значит, заправочка, как я вижу А каким же образом можно заправляться? Давай сразу посмотрим Я думаю, что ничего сложного здесь абсолютно и нет Так, выключай поворотник уже, хватит мигать Просто подъезжаем к одной из колоночек. И у нас должно, наверное, появиться где-то что-то. Или же на R надо нажать. Пока непонятно. Я, я так понимаю, что я еще топлива то толком не растратил. Или, может, куда-то в другое место надо подъезжать. Ну, короче говоря, заправки здесь, да, рабочие. По идее, здесь можно подъехать просто-напросто и дозаправить свою э, технику. Ну что ж, поехали дальше смотреть эти красивые места. Да, еще раз, ребятки, про оформление техники в кабинах выглядит просто обалденно. Интересная фишка, которую я еще заметил, то, что мы когда едем, у нас в кабине звук совершенно другой. Вот, например, сейчас мы едем, да, смотрите, как у нас сейчас звучит трактор, а когда мы выходим... У нас звучит немножечко по-другому. Очень хорошую работу у нас проделали именно со звуком. И это мне нравится, черт возьми. Ну все, ребят, сейчас подъедем да, на выгрузку, на следующую, на следующую точечку. Там и продолжим. Я пока ехал и обратил внимание на то, что очень сильно у нас визуально 22 ферма похожа на 19. -ю. Естественно, что здесь новые карты, новые объекты. Но в целом, да, как будто бы я из 19 фермы и не выходил. То есть такое у меня предчувствие остается по постоянно. Так, ну что ж, вот мы и подъехали к месту следующих действий. Что нам тут нужно сделать? Давайте посмотрим-ка. Подъезжаем сюда и этот пункт приема. Одно из мест на карте, где собраны урожай, можно продать. Узнать текущую стоимость всех продуктов можно, открыв меню и перейти на экран с ценами. Проведите трактор так, чтобы прицеп оказался прямо над ямой. Как только внизу экрана появится соответствующий значок, вы сможете выгрузить и продать зерно. Так, ну что ж, давайте посмотрим цены. Сейчас мы привезли пшеничку. А, для того, чтобы посмотреть цены на нее, надо просто напросто вот здесь вот, да, вот, вот в этих вкладочках пощелкать и найти. Где же у нас, вот, смотрите, ребятки, пшеничка, а, Покупка, значит, а, такая-то Первая строчка, по 888 у нас покупают Давайте-ка сейчас мы и, а, продадим Заезжаем вот сюда, я так понимаю, на эту точечку Нам говорили про какой-то маркер А, вот он, снизу появился маркер И сейчас мы можем произвести разгрузочку Так, как это у нас выглядит? Ах ты, ё -моё. как только мы выходим из техники У нас а, прекращается разгрузочка Потому что трактор наш в автоматическом режиме а, глохнет но эту фишку можно тоже, ребят, настроить. Все в настроечках можно сделать. Можно запускать ваш трактор по нажатию на кнопочку. Так, ну что ж, вот таким вот образом у нас выглядит разгрузочка. Достаточно интересно сделано, так реалистичненько, да Мне, если честно, нравится Отлично, продажа урожая это главный способ заработать денежки Вот видите, у нас там в верхнем правом углу Сейчас только что капали денежки, как только мы продали урожай Теперь направляйтесь к магазину, где расположен восклицательный знак Мигающий ромбик на карте указывает на него Так, Ну что ж, следующая точка это мигающий ромбик на карте То есть мы возвращаемся обратно Данная карта, на которой мы находимся, Элм Крик Я бы не сказал, что такая сильно уж огромная Ощущением она где-то около сред... ниже среднего размера, потому что расстояние мы преодолеваем достаточно быстро. Очень много здесь объектов, да, все достаточно хорошо детализировано. Очень интересно сделано внутри, потому что когда мы, например, начинаем трогаться, смотрите, когда мы нажимаем э, педальку газа... У нас при, при переключении и при передвижении рычагов сопровождается определенными щелчками То есть как будто бы добавляя немножко реализма Очень круто, ребятки, сделан здесь звук Мне нравится, атмосфернее, как то чувствуешь себя, находясь в тракторе и вообще в любой технике И так вот мы и приехали на конечную Что-то я немножко проскочил, туда зазевался на девочек красивых там вот Там вдалеке ходили они, ну да ладненько Ну что ж, дальше здесь у нас можно покупать и продавать различную технику и оборудование Вы можете посетить магазин лично Используйте символ покупки рядом с магазином или обратитесь туда из любой точки карты, нажав на указанную кнопочку. Можно просто-напросто на П это сделать. И на этом наш обзорный тур завершается. Посетите меню справка для получения более подробной информации. Желаем вам удачи в чудесном мире сельского хозяйства. Ну что ж, время пришло, ребятки, посмотреть на технику. Вот здесь у нас находится здешний местный магазинчик техники. Давайте зайдем уже сюда и ознакомимся, что у нас здесь такого интересного. Интересного-то продают Давайте просто-напросто на R мне предлагают Зайти. Зайдя в магазин, мы видим вот такую Интересную сортировочку по брендам Сразу же сходу нам предлагают. Любишь Какие-нибудь прикольные бренды, типа Джон Deere Или какого-нибудь, я не знаю, New Холланда. Тогда тебе конкретно через Эту вкладочку будет удобно найти любимый Тобой трактор. Также можно отсортировать Все это дело по вот такому вот виду То есть чисто по технике Но, собственно говоря, все то, что мы и видели уже В 19 ферме, только немножечко Расположение интерфейса у нас по Менялась. Ну и вот, пожалуйста, вся та техника, которую ты можешь найти, представлена в этой вкладочке. Кстати говоря, в видео на эту тему, какая техника у нас уже имеется в фарминг-симуляторе 22 втором, я уже делал, есть все это ты можешь найти в плейлистах, ссылочка на которые находится под данным видосом. Дальше у нас идет вкладочка различных инструментов, которые мы можем также приобретать. Следующая вкладочка познакомит тебя с различными расходными материалами, такие как семена, известь, удобрения, все это тоже, ребятки, имеет смысл, оно определенно для, пригодится для определенной задач. Также здесь тюки можно купить. Следующая вкладочка отвечает за наборы. Здесь мы можем выбрать а, набор для сбора винограда, например, для сбора оливок. Тоже вот такой, кстати, вкладочки у нас в 19 ферме не было. А здесь мы можем вот таким вот образом все это дело отсортировать. Хлопок, щипа, для древесных заготовок есть специальная техника и так далее. Так, следующее, что у нас такое? Ага, вот, ребятки, новая фишка, про которую я также рассказывал, это продажа поддержанного транспорта. В этой вкладочке постоянно будут по появляться рандомным образом случайная техника, а, только с определенной скидочкой. Сумма скидки указана вот здесь, вот, минус 68%, минус 62% от стоимости, да, и минус 65%. Минусы ее в том, что она будет немножечко поюзанная, покоцанная, но стоит гораздо дешевле, чем совершенно новая. Давай посмотрим следующую вкладку. Это что такое у нас? Это у нас та техника, которая находится в нашем распоряжении. Следующее, что у нас такое? Техника в аренде, которой у нас сейчас нет. И следующий пунктик у нас, что это такое? Здесь у нас, значит, перекупщик животных. Да, можем сюда навести и выйти сразу же на него. Но это когда у нас будут необходимые загоны для животных. Также можем посмотреть наш гардеробчик, поменять своего персонажа. Прям-таки не отходя от кассы, что тоже, друзья, очень удобно. И ему тоже добавляет немножечко атмосферности. Почему именно? Да просто-напросто, зайдя вот сюда, вот, к примеру, в одежду, мы можем, например, одеть костюм пчеловода, либо же там поменять на костюм какого-нибудь вот такого вот мотогонщика, или же на человека, который пошел пилить и рубить лес валить. Но мы не досмотрели до конца. Давай посмотрим, что у нас здесь построечки В этой вкладочке у нас осуществляется управление строительным режимом, где мы сможем выбрать здания различные. Да, вот тут у них цены указаны, вот тут все наши здания. Смотрите, сортируются по вот таким категориям, и еще плюс под категории различные у нас имеют что тоже очень удобно, в 19 ферме такого, ребятки, не было Дальше у нас, кстати, вот производство, которое здесь тоже также можно выбрать Помимо стандартных, например, каких-то биогазовых заводов Мы можем себе позволить и пекарню построить, и плотницкую мастерскую, и молочную ферму, и вообще многое другое Также у нас тоже по пунктикам, пункты продажи, ох, как много же здесь наворотили Вы посмотрите, как же это круто и с прочего, можно отметить собачку нашего хот-дога-дога, который будет украшать наше фермерское хозяйство Тут у нас украшения, такие как заборчики различные. Вот это, чего, ребятки, не хватало. В девятнадцатой ферме сразу же завезли. Элементов декора здесь гораздо больше. Да-да-да, и это мне очень сильно нравится, потому что можно будет построить реально ферму своей мечты. Это что такое за курятники разнообразные. Да, очень много декора здесь завезли. Это не может не радовать. Ну и тут у нас, значит, планировка ландшафта тоже. Поднимать можем, убавлять э, и так далее. До достаточно, ребятки, много всего здесь, я вам так скажу. Давайте посмотрим последнюю, значит вкладочку, тут у нас расположились участочки Это, ребят, говорит о том, что через эту вкладочку можно будет производить покупку участков. Стоимость вот тут, увидите сбоку у нас расположена. И вот тут вот мы можем выбирать таким способом а, те участки, которые нам подойдут. Захотели купить, и у вас есть деньги 50-39 купили, захотели купить и 38-й, купили 38-й. Захотели где-нибудь поселиться вот здесь, покупайте участки поближе, и все в таком а, духе. Ну что ж, вот столько, ребятки, у нас функций в фарминг-симуляторе 22-м. И это на самом деле очень радует Я не говорю, ребят, про то, что здесь еще есть сезонность То есть у нас будут времена года со временем меняться То есть листва зеленые будет превращаться в желтую А потом опадать Наступит, ребят, зима, выпадет снежок и так далее Ну что ж, ребят, вот такой у нас получился фарминг-симулятор 22 -й. Если честно, первое впечатление мое о нем положительное Пусть даже он и напоминает очень сильно 19-ю ферму Ну а какая, ребятки, нам еще ферма-то нужна? Вы посмотрите, здесь красиво Вы посмотрите, здесь столько функционала, столько техники Чего еще нужно настоящему фермеру, ребят? Здесь есть просто-напросто все. И любителям фермы, 22 ферма, я думаю, что точно зайдет. Поэтому без какого-нибудь сомнения играйте прямо сейчас. Бросайте вы уже 19 ферму, переходите на 22. -ую. Здесь гораздо лучше, здесь интереснее. И здесь более-менее атмосферней, что я уже лично ощутил на своей шкуре. Ну что ж, моя оценка этой игрушечки. 9 из 10 возможных баллов в жанре симуляторов сельского хозяйства. Очень все здесь на высоком уровне сделано. И заслуживает, конечно же, Уважения. А что ты, мой дорогой зритель, думаешь по поводу фарминг-симулятора 22-го? Что можешь сказать плохого про игру, а что можешь сказать хорошего? Жду, конечно же, не с нетерпением твоих комментариев. Мы с тобой, конечно же, все это дело вместе обсудим. Ведь у братишки Scratch есть отличительная особенность, отвечать на совершенно все твои комментарии, которые ты мне напишешь. Ну что ж, продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует...